Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные эфиры, наши традиционные телемосты э, с нашими товарищами и гостями из разных городов. Те, кто э, хочет принять участие в наших последующих передачах, э, пишите на почту э, на нашу почту «Инфоледокол» gmail.com. Э, либо заходите на наш открытый голосовой канал дискорд ссылки на почту и на дискорд канал будут под роликом если у наших зрителей если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу нашей сегодняшней передачи просьба их задавать в чате с пометкой вопрос сегодня мы начинаем большой цикл передач посвященных Убийству Советского Союза и решить мы его условно, и назвать мы его условно решили Убийство ССР. вот Перед тем, как продолжить, я прошу запустить небольшой ролик, ну, так сказать, для отправной точки. Юра, пожалуйста, запусти ролик. Я она на пенсию, проработала 40 лет и стою здесь. Вот трогаемся, не Я 40 лет пенсию, голова. Да, а хочется Ну, удается вам заработать что-нибудь? Да, конечно. Ну, молодь, на хлебушек. Сегодня у западной экономики большие проблемы. И развал России, страны, богатые природными ресурсами, очень бы помог западным финансовым воротилам, как когда-то им помог развал СССР, из которого в зарубежные офшоры и банки было вывезено все, что хорошо и плохо лежало. Только по самым скромным оценкам, благодаря развалу СССР, западная экономика получила несколько триллионов долларов. Спасибо, Женя Ну и, пожалуй, последний я не знаю, был ли шанс у Советского Союза избежать своей печальной судьбы. Но знаю точно, если бы произошло такое политическое чудо, никогда бы не случилось в и карабахских событий, Не было бы Чеченской войны, кровавой провокации Саакашвили в Скинвале, невозможных по своей абсурдности событий на Украине. Были бы живы миллионы, вы слышите, миллионы советских людей, которые погибли в междоусобных войнах, были взорваны во время теракта, которые отравились паленой водкой года антиалкогольной кампании, которые были убиты или зарезаны в ходе бандитских разборов в лихие 90-е, которые умерли просто потому, что не получили медицинской помощи в годы всеобщего и тотального развала, которые просто не пережили это время, потому что очень многим, социально незащищенным людям элементарно было нечего есть. И вот теперь вопрос, что же на другой чаше высоко? Возможность ездить в Парижский? Дешевая колбаса из пальмового масла. Мне скажут, что о свободу. А я скажу: да где же она? Неужели то, что мы сегодня имеем в России, на Украине, в Туркмении, в Латвии, Молдавии, Грузии, Америке и Германии, действительно свобода? И она стоила. Спасибо. Я не случайно, товарищи, решил начать наш эфир с этого ролика. Пусть он послужит основным лейтмотивом наших последующих, сегодняшних и последующих бесед, задаст, так сказать, тон. Потому что мы, несмотря на то, что и в том числе и на канале «Ледокол» был цикл, большой цикл исторических передач, в которых в том числе и тема убийства СССР» рассматривалась неоднократно, и... На других ресурсах наши товарищи постоянно эту э, и на эту тему в том числе говорят. Тем не менее, до сих пор мы слышим различные претензии, что Советский Союз был несостоятелен, неэффективен и так далее. Но, наш, но задача нашего сегодняшнего эфира и последующего – не переплюнуть э, наших историков, э, которые, безусловно, лучше нас э, на данный момент смогут, скажем, какие-то исторические аспекты э, рассказать а донести до товарищей наше понимание, наше понимание вот этой ситуации, вот этого вопроса. И люди, которые сегодня пришли сюда, на наш эфир, пришли как раз-таки обменяться своими суждениями, своей позицией на эту тему. Представлю наших участников сегодняшних. Это наши гости. Норберт из города Саратова, беспартийный марксист. Далее, Бо Борис из Минска, тоже беспартийный марксист. Кроме того, у нас сегодня участвует Иван Бобылев из города Уссурийск. Из марксистского клуба. Вот. Ну и, собственно, от Союза коммунистов сегодня участвует Евгений из города Самара, или Куйбышев. Кому как удобнее. Значит, Андрей из Хабаровска, Ирина из города Новосибирска, Алексей из города Ленинград. Ну, собственно, всех, всех перечислил. Вести сегодня сегодняшнюю передачу буду опять я, Вячеслав Мерзликин, из, член Союза коммунистов из города Пула. Вот. И исходя из этого, исходя из этого вот исходя из того, что я сказал значит у меня, во-первых, будет просьба ну, может быть и не просьба а предложение к нашим зрителям то есть если у вас какие-то будут дополнения какой-то ссылочный или фактурный материал на данную тему мы весьма будем рады если вы там в своих комментариях или в письмах на нашу почту эти материалы э, обозначить вот а теперь собственно у меня вопрос к нашим участникам то есть исходя вот из того что э, вы увидели в том же ролике да то есть мы увидели как бы уже так сказать концовку но ну, то есть закономерный итог того что произошло вот а в чем же все-таки были корни были корни или семена вот того, что мы, допустим, смогли лицезреть, ну, те люди старшего поколения там были этому свидетели, то есть в 90-е годы, в конце 80-х, а может быть и раньше. Так в чем же, товарищи, эти были корни? По традиции я предоставляю слово нашим гостям сначала. Ну, давайте, наверное, начнем с Норберта. Ну, хорошо, раз мне предоставили слово, это я думал, Хотел предложить, чтобы с более старших людей начали. Ну. Раз мне так некогда. Значит, Советский Союз начал разваливаться ну, с приходом Горбачева. Я как раз в армии был, огран войска Советского Союза. Но по возвращении уже война шла, не война, а развал шел полным ходом. Я жил тогда в Баку. Так район как раз и начался развал. Ну, все народы, все труженики, точнее сказать, в основном, скажем, из того же Баку, по национальному признаку, кто уехал, уезжали в Россию в основном в поисках не то чтобы защиты, а в поисках правды. Так в свое время, например, в 40-х годах от фашистов отступали все в Москве, чтобы набрать силы обратно пойти, но никто тогда еще не понимал, что все это управляется непосредственно из Кремля. Сегодня это, я думаю, понимают многие. Так же сложилось, что я ушел в бизнес, вынужденно чисто, так как все развалилось. В бизнесе тоже, в принципе, неплохо поднялся за определенное время, но начиная с восьмого года так как я работал в строительной сфере, это я немножко объясняю, чтобы было понятно просто, что к чему. Все начало разваливаться, весь этот бизнес-предприятие, люди оставались просто не у дел, многие ну, просто умерли, сгорели в прямом и переносном смысле, разъехались снова по всему миру, это уже вот 2008 год. Предприятие развалилось, и я начал искать причину. Почему? Потому что предприятие это было, в принципе, не слабое. Так я попал в КПРФ. Один годик активно помогал им. То, что говорили, делали. Но жизненный опыт мне подсказал через год, что они ошибаются. Как я тогда считал, ошибаются. Еще один год я им пытался доказать, что политика их ошибочная. И так получилось, кстати, что по приходу сразу мне даже предложили кандидатам в депутаты пойти по городскому округу. Я один раз пошел, я посмотрел это изнутри, вот что меня и ускорило мое, мое понимание их ошибки. Далее я в депутаты не стал толкаться совершенно, потому что я не представлял себя в этом змеющике, на который я немножко посмотрел. Далее я еще четырежды... Участвовал в основном от имени КПРФ на разных стадиях, на разных выборах. В общем, второй год я им объяснял, что они ошибаются. На третий год я их открыто и публично обвинил в предательстве. Слово э, оппортунизм я тогда еще не знал. Ну и так получилось каким-то случайным образом. Я вышел на сочинение Сталина. Начал читать сочинение 1949 -го года. Начал читать немножко, Из 2014 года открыл «Капитал» Маркса, тоже в старом издании, 40-х, 50-х годов. С того времени я прочел ну, не менее 300 томов, по большому счету, можно сказать, основу марксизма, и некоторые книги не один раз. Сейчас я могу сказать, что Советский Союз mm -hmm. убили, дар, его просто предали но социализм сам по себе не убили и это в принципе идет во всех книгах по у сталина особенно что социализм невозможно убить я все не мог понять но сейчас я понимаю почему и как -то. эта система если вот часто мы слышим от тех же изнаросов от капиталистов других что социализм это за коммунизм это зараза но если считать ее заразой, вот они ее вскрыли, как раковую опухоль. И это опухоль. Хотя я ее опухоль не считаю, конечно. Она по всему миру разошлась. Я так думаю, что, здесь смотрю, особо молодых людей нету. То есть все так или иначе знают немножко, что такое социализм. И еще лет пять назад, десять назад, кто-то еще год назад не особо думал о коммунизме. Потому что жизнь была более-менее нормальная, сносная, можно было жить. Но сегодня задумываются все, прямо один за другим. Я когда в году людям начинал в 2010 объяснять, что вот кризис, вот такая ситуация, будет еще хуже. Не понимали люди, говорили, что надо лучше работать. Хотя точно так же и я, я говорил, даже в начале 2000-х годов. Сегодня все эти люди сдаются вопросом. Меня в частности спрашивают, когда же революция? Причина, причина падения социализма, Но ну, я говорю, оппортунизм, но это оппортунизм, он же в принципе не с неба упал. В период Сталина оппортунизм был уничтожен в основе своей, капиталистический капитализм был уничтожен, но элементы остались. Мелкий, как вот в огороде, надо сорняк выдергивать всегда постоянно. При нем это делали. Но Великая Отечественная война. Почему Гитлер поторопился в 1941 году напасть? Он, в принципе, не особо-то рвался именно в 1941 году. Не особо был готов. Я много литературы тоже на эту тему прочитал, и пришел к выводу, что опоздаю он еще на полгодика, они от границы очень далеко не ушли. По той простой причине, что уже перед войной Т-34 у нас был разработан, и там, по-моему, 39 или 40 экземпляров его уже были на испытаниях. Катюша была в разработке, и многие другие орудия в том числе. Ну, что такое генерал Власов, тоже, наверное, все знаете. Таких, в принципе, было немало. Что враги работали, когда советская власть победила, она тоже победила, не совсем сразу. Социализм у нас начался, по большому счету, в 30 х годах, когда пошла массовая коллективизация колхозов. Ну, и что такое? И в 41-м году началась война. И вот такой вот факт, чисто математический. 18-й съезд ВКПБ в 1939 году на съезде было представлено 1 миллион 800 тысяч коммунистов. Это вместе с кандидатами в ВКПБ, тогда так считалось. На... Во время Великой Отечественной войны погибло 3 миллиона эти данные, его вторые, уже не совсем документальные. Я не нашел просто, где я именно это вычитал. За вчерашний -за вчерашний день, но где-то я это выкидывал. Естественно, все вы понимаете, что погибли лучшие. Потому что в бой всегда идут лучшие. В тылу остались ну, те, кого называют тыловыми крысами в основе своей. Они заняли те ключевые посты на нижних уровнях. И дальше руководили и политикой. Как нервная система. А вот возьмите 50... 19 съезд уже в 52 году. Там было представлено коммунистов 5 миллионов 800 тысяч. Если мне память не изменяет, могу чуть-чуть ошибиться. То есть за период чуть больше 10 лет коммунистов увеличилось с 1 миллиона 800 тысяч до учетом погибших Почти 9 миллионов. Кто это за люди были? Естественно, это были люди не совсем коммунисты. В том плане, что у них не хватало знаний, не хватало понимания, научного понимания, как и где поступать. И что такое перестройка? Каким путем Горбачев, говорят, Горбачев все развалил? Если кто интересовался и читал материал 20-го съезда, Хрущевского, первого, и тот, кто знает перестройка. Вот Горбачев сделал все один в один. Так, как планировал Хрущев. Но у Хрущева это не получилось по той простой причине, что народ тогда не был приучен к мысли «мир любой ценой», лишь бы не было войны. Народ поднялся, Крущеву пришлось сместить. На его место поставили Брежнева, который любил и выпить, и погулять, и поохотиться. Ну и за его период приучили людей очень сильно алкоголю, табаку, ко всяким гуляниям. к мысли, что вы непобедимы обратного пути у нас нету весь мир будет наш не переживайте спите отдыхайте очень сильно расслабились и к приходу Горбачева точнее не к приходу Горбачева Горбачев пришел именно его поставили именно к тому времени когда уже народ был готов к этой перестройке тому чтобы его принять молча так оно и получилось но я думаю что капиталисты ошиблись ошиблись чисто Исторически. Им не хватает лет 10, может быть, 5 хотя бы как минимум. Потому что лет через 10 уже наверняка никто не помнил бы, что такое социализм. Но сегодня это помнят даже 30-летние. Поэтому я думаю, что за нами будущее, но причем ближайшее будущее уже. Сейчас события начнут развиваться очень бурно. Но само по себе это не будет если мы не организуемся не начнем действовать конкретно. Тем более, может быть, кто-то тоже видел, вчера я уже увидел в новостях, что Министерство комсвязи дало предложение внести в список экстремистской литературы точнее, Марса, Энгельса, Ленина. На этом, в принципе, я закончу, А как регламент, наверное, уже даже проскочил. Спасибо, спасибо, Норберт. Поскольку наши другие гости, в принципе, выразили желание выступить чуть позже, поэтому я передаю слово Ирине Дергаче из Новосибирска, нашему товарищу. Пожалуйста, Ирина. Добрый день. Меня хорошо слышно? Да, да, отлично, слышно, Ирина. Добрый день. Значит, тема моего доклада Дело промпартии начиналось все с 1928 года, с конца двадцатых, начала тридцатых годов. После череды забастовок на Донбассе рабочих в начале 1928 года на, на предприятиях угольной промышленности Донбасса был раскрыт заговор инженерно-технической интеллигенции. Было арестовано 53 инженерно-технических работника. Они были обвинены в... в причастности контрреволюционной организации. Было установлено, что большая часть из них была связана с бывшими владельцами этих предприятий, которые после революции бежали за границу. Пока в Союзе действовал НЭП, значит, члены подпольной организации подготавливали почву для денационализации предприятия. То есть у них была цель дискредитировать советскую власть, вызвать недовольство в народе. Что для этого делалось? Значит, увеличивались, завышались нормы выработки и в то же время понижалась Значит, оплата. Вследствие чего реальная заработная плата у шахтеров снизилась в два раза. Значит, разрабатывали не перспективные участки по добыче угля, а доходные шахты Вводились строя, затапливались, взрывались, закупалось старое оборудование за границей или оборудование, которое не могли применять в условиях Донбасса, когда НЭП был свернут, то стало понятно, что советская власть пришла надолго и серьезно. Вся эта значит, шахтинская подпольная организация стала подготавливать почву для иностранной интервенции, войдя в зовор с белогвардейской иммиграцией. Значит, из 53 человек высшая мера наказания была вынесена 11. Пять человек было расстреляно, шестерым заменили высшую меру наказания – расстрел на 10 лет. Тогда это был максимальный срок заключения. Четверо были оправданы, четыре человека были приговорены условно, все остальные были приговорены к лишению свободы от 1 до 10 лет. После Шахтинского дела в 1930 году было раскрыто дело Промпартии. Это союз инженерных организаций, нелегальная контрреволюционная ведительская буржуазная организация буржуазно-инженерно-технической интеллигенции. Были арестованы руководители этой организации 8 человек. То есть вообще в этой организации состояло от 2 до 3 тысяч, но основатели этой организации были арестованы в 1930 году. Значит, эта организация была связана с такого промышленного комитета на Западе, Или ее была дискредитировать советскую власть, показать, что советская власть недееспособна. Она не может управлять страной, то есть социалистическая экономика неэффективна. И занимались диверсиями разных отраслях промышленности от транспорта до текстильной промышленности. Значит, все процессы по делам по девутром партии, шахтинское дело, потом трудовая крестьянская партия, они все были открыты. Все эти процессы. Тут надо сказать, что в Советском Союзе было две высшие меры наказания. Первая категория – расстрел, вторая категория – решение гражданства и выставки из страны. По таким резонансным делам решение, по какой категории судить, принимал президиум Центрального исполнительного комитета. Судить по первой категории вынес предложение Бухарина и Руха, судить по второй категории вынес предложение Иосиф Виссарионович Сталин. Учитывая международную обстановку, сложившуюся на тот момент, большинством голосов было принято решение судить по первой категории. Все процессы были открытыми. Что такое открытый процесс? Это значит, на нем могут присутствовать журналисты западные, дипломаты. Вся мировая общественность судила за этими процессами. И все восемь человек обвиняемых по этому делу целиком и полностью признали свою вину. Рамзин, главный обвиняемый по делу промпартии, стал давать показания еще до предъявления ему обвинений. В интернете есть речь, потому что все это записывалось на видео, есть стенограммы показаний, то есть можно прочитать речь Рамзина. Он, он подробно рассказывал, как они занимались свидетельством и раскаивался в Садину. Значит, пять человек из восьми, в том числе и Рамзина, были приговорены к расстрелу. Значит, троих приговорили к десяти годам лишения свободы. Но все Подсудимые просили о смягчении приговора, и советская власть пошла им навстречу. Заменила высшую меру наказания 10 годами, а 10 лет на 8 лет. Рамзин работал в КБ над техническим проектом, получил сталинскую премию и вышел. Его освободили досрочно, он вышел с наградами, работал. В научно-техническом институте потом, и, и больше в, в антисоветской деятельности не был замечен. То есть он, видимо, раскаялся на самом деле. Связана с промпартией была такая партия, как предавая, христианская партия. Основал ее СССР Сергей Семенович Маслов, член учредительного собрания. Во время гражданской войны Маклов был на, в оккупированном англичанами Архангельске, он был губернатором. И когда Красная Армия подошла, уже ему деваться было некуда, он сдался советской власти в Уфе, был арестован и отправлен в Москву. Там отсидел полгода, его освободили. И он работал в хозяйственных учреждениях, где, значит, в декабре 1920 года основал в Москве нелегальную ячейку партии, которая называлась «Крестьянская Россия» и студентов, и преподавателей. К нему, к нему примкнули тот же Кондратьев, который был правым эсером, организовал в 17 году саботаж в Петрограде, был арестован, и быстро его освободили, так же, как и всех. И он снова вот вступил в антисоветскую организацию. Чиянов, член учредительного собрания. В середине 1921 года ячейки крестьянской России появились в разных городах уже, кроме Москвы. То есть эта организация стала расползаться по всему Советскому Союзу. В конце 1921 года Маслов эмигрировал из СССР. За границей он вел активную антисоветскую работу. На съезде в декабре 1927 года в Праге Крестьянская Россия была переименована в трудовую Крестьянскую партию. Маслов был сторонником отправки в Советский Союз агентов партии. Причем не исключал возможности их участия в терапевтической деятельности против Советов. Хочу назвать еще несколько человек, которые были обсуждены по делу Трудовой христианской партии. Николай Иванович Вавилов. По времен перестройки у нас принято считать, что Николай Иванович Вавилов был репрессирован по делу генетиков. Но дело все в том, что дело генетиков проходило в 1946 году, а Николай Иванович Вавилов был арестован в 1940 году. По поводу генетиков. В 1936 году вышла первая советская энциклопедия под редакцией Академии наук в Акстане СССР. И Вавилов... Так как он являлся президентом Академии наук, принимал участие в этой редакции. Значит. И Там сказано, что Вавилов был ботаником, всю жизнь он занимался сбором растений, а Лысенко назван там генетиком. В 1940 году Прибалтика вошла в состав Советского Союза. И когда советские войска вошли в Эстонию, были взяты документы Эстонского генерального штаба второго отдела. Ира, и я ты... прошу, Ира, я прошу прощения. Товарищи, кто не говорит, отключите, пожалуйста, микрофоны. Потому что идет эхо, и фон не нужен. Отключите, пожалуйста, микрофоны. Норберт. Норберт, отключите, пожалуйста, микрофон. Продолжайте, пожалуйста. И выяснилось, что второй отдел, значит, что эстонский второй отдел спецслужб служил перевалочным пунктом для передачи секретной информации от, от трудовой крестьянской партии на Запад, а с Запада шли деньги через этот пункт для трудовой крестьянской партии оформлено это все было как как переписка академии наук ссср дело в том что эта переписка не просматривалась то есть она просто передавалась я осуществлял эту передачу никто иной как николай иванович вавилов в 1940 году николай иванович вавилов был арестован ему было предъявлено обвинение шпионаже и разведывательной деятельности по, против Советского Союза. Его приговорили к высшей мере наказания расстрелу, но позже заменили расстрел длительным сроком заключения. В 1943 году Николай Иванович Вавилов умер в местах заключения. Еще один известный человек, который был осужден, проходил по делу Трудовой крестьянской партии, Бронислав Каминский. В 1937 году его арестовали. Он пробыл в местах заключения до начала 41 года. В начале 41 года его отпустили и отправили на поселение, в поселок Локоть Орловской области, а сейчас это Брянская область. В 1942 году на оккупированной фашистами территории Бронислав Каминский становится оберхбургомистром Локотской Республики и является инициатором создания коллаборационистской организации, то есть войска РА... РОНО, когда Рона, РОНА. осуществляли карательный и мирного населения. Прыгали дома, убивали, убивали людей, угоняли скот. В тысяча сорок четвертом году после встречи Бронислава Каминского с Генрихом Гиммлером, Каминскому было присвоено звание вахтен Фюрера и генерал-майора войск СС. В августе 1944 года на территории Польши началось восстание антифашистское, и для подавления этого восстания армия Каминского была направлена в Польшу и устроила там мародерство и Такие зверства, что сами же фашисты арестовали Каминского и в итоге расстреляли. Во времена перестройки была создана реабилитационная комиссия, тогда они создавались для реабилитации невинно осужденных в кавычках от сталинских репрессий. И все по делу трудовой крестьянской партии были реабилитированы. реабилитированы в том числе и Бронислав Каминский. Значит, в заключение я хочу сказать, сделать анализ, по какой причине стала возможна такая... Антисовет, то есть по какой причине стала возможность такая широкая вредительная, вредительская деятельность, которая затронула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 учиться у них, Иосиф Виссарионович Сталин. То есть мы все помним, что до Октябрьской революции в Российской империи 75% населения были неграмотными. То есть они вообще не умели читать и писать. Возможность получить хорошее образование значит, имели определенный класс. Это класс буржуазии или там сословие дворян. И... Советская власть, не успев воспитать свою техническую интеллигенцию из рабочей крестьянской среды, вынуждена была прибегать к услугам бывших капиталистов. А те, воспользовавшись возможностью, начинали вредить, как могли. То есть они хотели вернуть себе свои капиталы. То есть они жили до Октябрьской революции в праздности А, после, а при советской власти их заставили работать на общих условиях вместе с рабочими, с теми рабочими, которые на них работали когда-то. Они не могли с этим смириться и вредили, как могли, советской власти. В то же время в большевистской организации стали прорастать ростки контрреволюции. Появились сторонники Троцкого значит, стало, стали образовывать контрреволюционные ячейки, которые впоследствии обернутся Зиновьевскими, значит, Троцкиско-Зиновьевское дело то есть будет, но об этом уже скажут другие. Спасибо, Ира. В принципе, вот Ира нам наглядно рассказала про то, что творилось, как работали деструктивные силы в период где-то середины двадцатых и ну где-то до середины тридцатых, плюс еще она как бы небольшой мостик так в будущее сделала. Ну, я хотел еще добавить к этому, что они не только с этого времени начали, они были всегда. То есть начиная от момента образования советской власти, захвата власти трудящимися, да, и заканчивая уже, собственно, ликвидацией Советского Союза. То есть мы возьмем те, те же внутрипартийные оппозиции и дискуссии, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев и так далее, их сейчас перечислять времени не хватит. То есть тот же Брестский мир, например, как проявление деятельность Троцкого по обрезскому миру. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это впоследствии вылилось в антипартийную и в антисоветскую работу в итоге. Вот, Спасибо, Ира. В принципе, весьма познавательно. Вот, Но, с, допустим, с разоблачением и ликвидацией промпартии и ее агентов и пособников, Антисоветская деятельность не прекратилась, и у меня вопрос, как бы в продолжении, так сказать, темы к Евгении. А что же у нас происходило, скажем, в середине 30-х годов? Евгений, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, слушатели. Вообще тема падения СССР, разрушения СССР, это, наверное, одна из самых сложнейших исторических тем. Она очень многослойная, многоуровневая. То есть мы в Союзе коммунистов нек некоторые тенденции, которые разрушительные, могли выявить еще во времена Хрущева. Вот этот знаменитый 20-й съезд партии, реформы Косыгина, послевоенный набор в армию, набор в партию, когда огромное количество коммунистов просто погибло, и пришли посторонние люди. Но по моему мнению, действительно, некоторые тенденции, корни вот того, что начало происходить с партией во времена Хрущева, нужно как раз искать в 30-х годах. То есть, те знаменитые процессы над Троцкиско-Зиновьевским центром, над Бухаринским уклоном, заговор маршалов и... Там огромное количество фактур в этих делах, в этих процессах, их вот эти все факты упоминать не стоит, но нужно просто указать некие тенденции, которые уже тогда, в 30-е годы проявились, негативные, контрреволюционные. А 30-е годы это как раз годы экономического взрыва в нашей стране. Это время победы революции, это послереволюционное время, и уже тогда вот этот дурной звонок начал звучать. Я свой доклад построил таким образом, я просто хотел привести два исторических примера, две личности, чтобы люди понимали, какой вообще накал борьбы контрреволюционной происходил в те года. Два идеальных примера для этого, это Генрих Ягода и Михаил Тухачевский. То есть, сейчас я приведу ряд фактов, чтобы люди просто понимали, что стране в то время уже тогда грозила контрреволюция и распад, а может быть что-то еще и более худшее, чем мы имеем сейчас, просто диктатура. Жесточайшие немыслимые. То есть, если брать Генриха Егоду, то, во-первых, этот человек, он, скажем, мягко говоря, непростой. Он приходится родственником Якова Михайловича Сверху, троюродным братом. Он революционер с дореволюционным стажем. Побывал в ссылке один раз. В КПБ он вступил в 18 году, в этом же году присоединяется к ВЧК. По протекции своего же родственника Якова Михайловича. Очень быстро растет в, в карьерном плане, но вот первый звоночек его деятельности, некоторые историки уже начинают упоминать, что в 19-20-х годах он работал в наркомате торговли, грубо говоря, подворовывал там. то есть уже видно какие-то корыстные интересы в его личности, то есть он не революционер стопроцентно искренне а скорее всего некий приспособление, интересант по карьерной лестнице он растет очень очень быстро и уже в тридцать четвертом году если не ошибаюсь в когда образуется у нас НКВД он становится главой НКВД получает не больше не меньше должность генерального комиссара государственной безопасности но с ним есть определенные вопросы. То есть люди массово, граждане Советского Союза, которые, у которых есть в семьях люди судимые, которых судили и по политическим мотивам, и по уголовным, начинают строчить массовые жалобы, что наркомат внутренних дел и личные годы применяют очень, так сказать, мягко говоря, незаконные способы ведения следствия, избиения, пытки, давления на родственников. И это все в конечном счете доходит до Центрального комитета, до ЦИК. И не больше ни меньше учреждается комиссия, в которой участвует Каганович, Куйбышев. И она действительно выявляет факт того, то что у нас и ЕГОДА, и НКВД занимаются вот такими мерзкими делами. Но этот процесс прерывается в отношении ЕГОДА. То есть не успевают с ним закончить, убивают Кирова. После начинается первый московский процесс по троцки казиноевским центром. Этот процесс я описывать не буду, там очень много фактуры различные. то есть троцкий сказиновский центр это абсолютно откровенно контрреволюционная деятельность уже была в то время. Но по результатам дела некоторые из осужденных указывать начинают на ЕГОду, То, что он знал о существовании некой политического подполья. Он имел с ним контакты. Минимум он не пытался препятствовать ей деятельности. В конечном счете против Егода возбуждают дело. Находят огромную массу должностных нарушений, должностных преступлений, превышений должностных полномочий. Уголовщина откровенная. Его начинают подозревать в том, что он убил сына Максима Горького из-за любви к его девушке или жене, я точно не помню. В конечном счете его расстреливают. И теперь представьте на секунду себе саму ситуацию. То есть у нас контрреволюции уже в 30-х годах начинают вызревать на таком уровне, что в контрреволюционной деятельности замешан генеральный комиссар госбезопасности. Единственное, единственное что в то время, в 30-х, хорошо работало, это, думаю, наверное, агентурная работа, работа спецслужб, то есть вот это вот товарищи успели вовремя обезвредить. Это первая тенденция. Карьеризм, которая потом в дальнейшем разрушила Советский Союз, жажда власти непомерная, самодурство. Это, наверное, более старшие товарищи все 80-е годы помнят. Как были так называемые псевдокоммунисты, которые очень красиво декламировали Маркса и Ленина, а по сути были просто мелкобуржуазными элементами, и все. Второй пример это Тухачевский. Офицер царской армии, дворянин происходило из дворянского рода. Присоединяется к Красной Армии в 18 году. В том же году присоединяется к партии. Карьерный рост у него абсолютно, ну, по скорости абсолютно безумным. То есть там от какого-то мелкого царского офицера до маршала там в течение буквально 20 лет дорогу даже меньше проходит. Командующий Западным фронтом. Начальник Академии Генштаба РККА. Ну, за ним водилась вот такая вот маленькая, так сказать, грешок, который потом как раз и вызвал подозрение, что он очень сильно конфликтовал с Ворошиловым, с товарищами по службе, с генералами, с маршалами. И вокруг него начала собираться некая группировка. И Киру Боревич, и так далее. И агентура внутри самой армии, которая была и при МКВД, и, возможно, даже при партии были определенные люди, которые следили и доносили о всем, что происходит в армии, начали рапортовать о том, то, что в офицерском составе, причем в высшем командном составе РТК происходит что-то совсем нездоровое, что все пути ведут к Тухачевскому. Опять же, начинается процесс. И в результате этого процесса у нас выясняется, что у нас командование Красной Армии ни больше ни меньше готовило военный переворот. Захват Кремля, устранение Сталина, Кагановича, Ворошилова, они в этом сами признавались. Это тот, тот же самый звоночек. Я думаю, то же самое у нас происходило нечто подобное, когда вот в 1991 году у нас генералы бездействовали или наоборот способствовали контрреволюции происходившей. Только вот в 30-х годах это смогли предотвратить. В 30-х годах можно увидеть вот эти тенденции, Внутри партии, внутри государства, которые просто вовремя купировали, остановили жестко. А потом, после Хрущева, их не купировали. Их культивировали внутри партии внутри государства. И борьба с, с этими проявлениями, абсолютно контрреволюционными, в партии, и в государстве, она фактически привела к Ежовщине. Про Ежова я, наверное, в своем докладе упоминать не буду. Думаю, все знают, что это за персонаж. Только потом появление бери в составе НКВД фактически смогло остановить все то кровопролитие, которое у нас разгорелось в стране. Спасибо, я закончил. Спасибо. Вот как раз о последующем за ежовом периоде Берии на посту НКВД. И не только, наверное, об этом. Я надеюсь, там Андрей расскажет. Пожалуйста, Андрей. Здравствуйте, да. Могу, наверное, начать с того, что самая, наверное, зловещая фигура 30-х годов – это, естественно, Лаврентий Павлович Берия. Да? Он, ну, надо сказать, что начну с того, что самые мощные репрессии, самые такие повальные репрессии, были как раз во времена Ижова, 1936-1938 да, 1938 год. Потом Берия, придя на пост комиссара НКВД, он амнистирует порядка 200 тысяч человек, в было, которые были объявлены врагами народа. Ну и, естественно, он сразу заслуживает звания защитника советского народа. Но прежде чем я такое, с такого выступления начну, чтобы обозначить, чтобы все увидели, что из себя представлял Ежов, так как, скорее всего, да, в руководстве партии, да, в руководстве страны поняли, что достаточно Ежов допустил очень много перегибов, то есть он, откровенно говоря, не справился с тем поручением, тем поручением, которое ему было доверено, которому доверила партия. И естественно, эту ситуацию был вынужден исправлять Берия. Начну с того, что да, в Берии приписывают, тем не менее, в Берии приписывают так называемые чистки НКВД еще. То есть самые масштабные, якобы он, Берия, Избавился от, э, так сказать, честных чекистов, которые были воспитаны Дзержинским ученым. Это он был первым, так сказать, чекистом. Тысяча, если я могу, могу ошибиться в датах, это 1919 и, по-моему, 1926. По-моему, от этих годов он избавлял. Был именно основателем этой службы. Ну, также, да, можно привести слова такого позволения сказать. Это, скорее всего, публицист, да, Валерий Алексин, который заявляет, несомненно, самая зловещая фигура среди руководителей Лубянки является Лаврентий Берия. Ну и, естественно, хочется задать вопрос, а что же такого зловещего натворил Берия, за что? Он заслужил такую репутацию, да, Зловещий фигуру, стал, так сказать, самым, наверное, злым политическим деятелем 30-х годов. Ну, здесь, допустим, его обвиняют и в предвзятом отношении к евреям, да, так как якобы с приходом его на пост главы НКВД, он начал целенаправленно избавляться от евреев. То есть там, допустим, да, началось увеличение состава русских, белорусов и украинцев. А число евреев начало значительно уменьшаться в составе НКВД. Ну вот, допустим, да, если брать уже непосредственно цифры, которые были приведены авторами то, допустим, да, с приходом Берии русских в органах русские в органах НКВД составляли 84, начали составлять 84 Это было 3073 человека украинцев было 6 от населения СССР. Это 221 человек белорусов на тот момент было 1,25% от состава Советского Союза – это 46 человек. Армян – 41 человек, это 1,1%. Грузин 24 – 24%, это 0,7%. Татар – 20 человек, это 0,5%. Евреев в, пар, в, прошу, прошу, не оговорился, в центральном аппарате НКВД было... 189% – это 5% от, от населения да, с всего Советского Союза. Сразу стоит оговориться, что Ниберия, Берия, не ни тем более Сталин, ну, так как мы ведем разговор чистых НКВД, Берия не был антисемитом. Если все это проанализировать и, да, допустим, обратиться к именно к составу населения Советского Союза, он всего лишь уравля... уравнял процентное соотношение евреев в системе МКВД с процентным соотношением их... их доли в населении Советского Союза. Ну и, естественно, я думаю, что нужно также перейти к моему вопросу, как масштабные репрессии внутри НКВД. Вот, допустим, широкое распространение получила цифра в 20 тысяч репрессированных чекистов, запущенная в свое время в оборот еще председателем СССР Чебриков. Да, если уже брать непосредственно цифры, то, он, допустим, можно процитировать его слова в результате Ложных обвинений, жертвами репрессий стали более 20 тысяч чекистов, высокопрофессиональных работников, преданных партии коммунистов. На первый взгляд, это утверждение, конечно, может быть и соответствует действительности. Так, согласно справке о численности репрессивных сотрудников НКВД за 1933 и 1939 годы, это, это уже непосредственно, если говорить о годах, то вот допустим в 1933 году было арестовано 736 человек, в 1934 году 2860 человек, в 1935 году было арестовано 649 человек, в 1936 году было арестовано 1945 человек, в 1937 году было арестовано 3837 человек, в 1936 э, 30... было в 1938 году было арестовано 5625 человек, и в 1939 году было арестовано 1364 человека. Ну вот, допустим, и того, если посчитать, то было арестовано 22 618 человек. Но эта цифра обескураживает только на первый взгляд. Дело в том, что вопреки расх расхожим мнениям, или представлением. Органы госбезопасности были лишь частью НКВД, причем отнюдь не самые многочисленные. Вот в подчинении наркомата находилось так же, находились также пограничные внутренние войска, милиция, пожар, пожарная охрана, ЗАГС. И даже такие структуры, как Главное управление государственной съемки, картографии, Главное управление меру весов. То есть, кроме того, приведенная статистика включает арестованных не только за контрреволюционную деятельность, но также за уголовные преступления, что немаловажно будет помнить. Вот если все-таки возвращаться к теме репрессий, да, такова же доля все-таки была чекистов арестован в эти годы. Вот, допустим, приезжая с 1 октября 1936 года по 15 августа 1938 года было арестовано 2273 сотрудников госбезопасности. Из них за контрреволюционные преступления было арестовано 1862 человека. Но после прихода на этот пост Бери за 1000, вернее 1939 год, ним прибавилось еще 937 человек. Но дело в том, что кроме этого была значительная, очень большая доля этих людей амнистирована. Так как, естественно, я, как я уже упомянул в самом начале, когда была так называемая «жовщина», и когда, начали, когда глав, главы правительства советской, советского государства начали анализировать, естественно, сразу были видны все-таки перегибы, сделанные «жовщиной». То есть из всего вышесказанного, из всего вышесказанного сказанного, видно, что Берия себя не такую страшную фигуру представляет. Тем более, если переходить к его заслугам, они тоже достаточно. достаточны. Если на фоне всего, что я рассказал, да, естественно, привел цифры, статистику, если нужно будет, я дам, дам все материалы, там будут все ссылки, на, естественно, на документы, какие-то исторические работы, которые будут подтверждать истинность моих слов. Я также могу привести примеры, того, как Берия все-таки служил на пользу своей стране. Вот, допустим, о реабилитации я уже упомянул. Также им был внесен достаточно большой вклад в оборонную промышленность страны. Вот так с 30 июня 1941 года, являясь членом Государственного комитета обороны, в задачи Берии Лаврентия Павловича входило кураторство производства военной техники, контроль работы Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения. Вот при его руководстве были созданы коммуникации, позволившие, позволившие эвакуировать в тыл важнейшие предприятия и сотрудники, которые работали на этих предприятиях. Вот допустим, за годы его работы именно за годы его аккураторства, было построено 3570 километров железных дорог, 4200 километров автомобильных дорог и построено 842 аэродрома, что позволило в кратчайшие сроки начать выпускать танки, самолеты и боеприпасы. Вводились, вводились также в производство новые модели этих танков и самолетов с 1942 по 1944 год. Советский Союз выпускал ежемесячно в среднем около тысячи танков и самоходных артиллерийских установок. Ну и также, естественно, Берия внес свой немаловажный вклад, также в разработку такого про проекта, как ну, в разработку Урана. Да? То есть он начал, естественно, на Вернее, начал также трудиться на благо страны, разрабатывая над проектом Урана, то есть разработки Урана. То есть он, и даже сам Курчатов говорил, у меня бы ничего не получилось без Бери. Ну вот его заслуги, я думаю, в очередной раз подтвердят, что это действительно был человек, который работал на благо страны, а не во вред. То есть, ну вот, Хотелось бы передать слово следующему докладчику, так как я остановился на достижениях, которые были, были достижения, которые стали осуществимыми благодаря Берии, это что послужило в дальнейшем и можно так сказать стало одной из причин победы в Великой Отечественной войне. У ну, меня в принципе на этом все. Спасибо. Спасибо. Но это как раз-таки пример Берии. Это один из многочисленных примеров, когда в ответ на действия вот этих деструктивных сил, силы прогрессивные, которые двигали нашу страну к коммунизму, показывают, что, во-первых, эти силы прогрессивные... Боролись, боролись, боролись эффективно. И вот о чем сказал Андрей, скажем, одна из, одна из причин победы в войне, да, это как раз-таки ликвидация большей части вот этих внутреннего врага. Вот, но тем не менее, и второй момент, да, в этом состоит в том, что показывать на примере Берии, опять же, мы видим, и не только на его примере что коммунисты всегда были на передовых рядах, они первыми встречали грудью э, опасность. Вот. Ну и об этом, э, э, вот как раз таки мы подходим к периоду Великой Отечественной войны, об этом, я надеюсь, нам расскажет э, Алексей. Пожалуйста, Алексей. Меня слышно? Плава, меня слышно? Да. Да, да, слышно. Вот, ну, говоря о причинах, по которым Советский Союз перестал существовать, нельзя упомянуть важную, на мой взгляд, объективную причину, Вот, потому что тут упоминались ну, конкретные представители контрреволюции, вот, различного рода заговорщики и предатели. Но не стоит забывать о том, о чем Норберг, кстати, упомянул в самом начале, это о большому удару по коммунистической партии в результате... Великой Отечественной войны, то есть э, по разным оценкам коммунистов в, во Вторую мировую Великую Отечественную погибло от 4 до 6 миллионов, вот. думаю не, никто не будет сомневаться, что это были самые самоотверженные люди, которые готовы были за то, что за свое дело, за общее их дело отдать свою жизнь, вот. безусловно такой Удар по партии э, с, э, повлек за собой дальнейшие события. То есть, э, развал Советского Союза во, во многом ну, и различная контрреволюционная деятельность навряд э, ли бы с, обрела такой э, опасный для страны характер, если бы партия, если бы иммунная система под, не подверглась такому удару. То есть никто не, не ставит по сомнению роль личности в истории, но все равно историю творят массы. Вот. А ну, несколько миллионов коммунистов это именно массы, это авангард ведящихся, это самые прямые защитники их интересов. А, что нам, современным коммунистам, какой вывод из этого стоит сделать? Чтобы Нельзя исключать, что буржуазия даст э, в следующий раз не менее реакционный, не менее опасный и губительный ответ э, различным росткам социализма. Вот, э, на мой взгляд, э, безусловно, важно еще больше внимания уделять образованию, именно изучению классовой теории, теории марксимального Потому что, вот, например, мы знаем, что за время войны численность партии возросла, но количественный рост далеко не всегда означает качество. То есть партию пришло в результате войны много, безусловно, идейных, но неподготовленных теоретически э, людей, которые не смогли прочувствовать и заметить все эти контрреволюционные ростки. Вот Думаю, что сейчас нынешняя ситуация, да, она более благоприятно, чем до революционной России, где э, не было почти грамотного населения. Вот, и, безусловно, э, процесс обучения теории марксизма ленинизма с развитием, там, тем более, коммуникационных каких-то технологий, вот, э, он должен происходить более быстро и эффективно. То есть, как, например, сейчас у нас товарищи просто по скайпу марксистские игрушки проводят из разных городов, из разных даже часовых поясов бывает, вот что <coughs> Нет, не может не радовать. Вот также хотелось бы мне озвучить и, может быть, подробнее раскрыть идею Марка Анатольевича о партии как иммунной системе социалистического государства, То есть, что это подразумевается, когда у нас Делать теоретически подкованные члены партии, рядовые, ну, рядовые там, да, всегда выступают в роли вооруженного сопровождения различных людей, занимающих важные посты в административной системе или просто выполняющие какие-то важные поручения и так далее. То есть зачем это надо? Во-первых, для защиты людей, на которых многое завязано, и которые могут различными контрреволюционерами быть просто убиты, как в свое время это произошло, например, в Вот. А вторая функция – это так, как эти люди будут теоретически подкованные. в случае, если этот партийный там, функционер или просто какое-то расхопоставленное лицо начнет пытаться какие-то вреди, вреди судительности вести, вот, сопровождение, вооруженный эскорт быстро превратится в конвой, где человека сопроводят в специально отведенное место, где с ним там все необходимые беседы и мероприятия. Вот, я думаю, что такой подход был бы даже в состоянии спасти Советский Союз, да, и, ну, конечно, история не терпится слагать этого но, думаю, теоретически подкованные... Вооруженные коммунисты не позволили бы, будь они рядом, Хрущеву, Жукову и другим заговорщикам, э, уничтожить наше государство. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Ясно, спасибо. Ясно. Вот. Ну, то, то, о чем рассказали товарищи, как раз-таки вскрывает а, определенные а, деструктивные тенденции, которые были у, уже тогда и возникли не на пустом месте. Вот. И, соответственно, было бы ошибочным полагать, что, скажем, коммунисты, которые двигали, не только коммунисты, но, которые, но и коммунисты в том числе, которые двигали нашу страну вперед, прогрессивные силы, вот, они этих тенденций не видели, было бы ошибочным это считать. Поэтому, скажем так, переходя дальше, в послевоенное время, да, вполне справедливо было бы поговорить о 19-м съезде как таковом и какие решения нам этот 19-й съезд дал, точнее, какие решения на нем были приняты. Вот. Но сначала, наверное, будет уместно, может быть, как мне думается, рассказать о том фоне развития страны, на котором 19-й съезд партии проходил. Вот, Борис, я думаю, нам этот вопрос осветит. Пожалуйста, Борис. Добрый день. Съезд состоялся 4 октября 1952 -го года, ну и продолжался он 10 дней до 14 октября. Я еще помню этот момент, мне в это время было 11 лет, и ощущение от съезда я прочувствовал через настроение своих родителей, которые в это время были восхищены вот успехами страны, и тем, как был сделан доклад Маленковым, вот, и то, какой был подъем в это время, вот моральный подъем, ну, по крайней мере, в вот нашей семье и семьях друзей моих родителей. Вот. Ну а дальше хотелось бы сказать, что вот главным докладчиком на съезде был Георгий Максимильянович Маленков. В то время он был секретарем ЦК и... Ну, все считали, что это преемник Сталина в то время. <связать> <связать> ну, и вот в своем докладе он дал развернутую картину социалистического строительства в период с 1929 по 1952 год. <связать> Из доклада можно было сделать вывод, что вот после Великой Отечественной войны вместо того, чтобы ослабить Советский Союз, вместо этого получилось, что вырос его и экономический потенциал, и вырос международный авторитет страны. Некоторые данные по росту промышленного производства, вот тут я подготовил слайд, они представлены на этом слайде. Вот из, этого, из этой диаграммы видно, что вот если взять 100% исходный так сказать, старт в 1929 году для всех стран, в том числе вот и Советского Союза, вот тут США, Англия, Франция и Италия, видно, что по сравнению с капиталистическими странами Советский Союз очень динамично развивался вот, и перед войной. Ну, во время войны несколько, конечно, упало производство, вот, сократилось, вот. Но ну, а к пятьдесят году, в пятьдесят первом году, в резко опять усилилось, так сказать, рост промышленности усилился. Для того, чтобы оценить, вот, так сказать, Так. Для того, чтобы оценить динамику развития в этот период, то есть вот здесь вот есть, есть такой вот следующий слайд, в котором показана именно динамика роста промышленности. Вот и видно из этого графика что первое десятилетие ну, советский союз подавляюще так сказать, превосходил все капиталистические страны вот они здесь показаны в росте промышленного производства то есть в это время отмечался рост более чем значит в пять раз ну, вернее, здесь указаны проценты ежегодного роста. Вот есть, здесь примерно получается 18% ежегодный рост давала промышленность Советского Союза. Ну, на фоне того, что, скажем, у США был отрицательный рост, а в Великобритании было на уровне 2,5%, у Франции тоже отрицательный рост, ну и небольшой рост был у Италии. В дальнейшем во время Великой Отечественной войны из этой диаграммы видно, что выиграл выиграла от этой войны только Соединенные Штаты Америки. Вот. Советский Союз резко убавил производство промышленной продукции, ну и все остальные капиталистические страны также потеряли рост росте. Ну, а после войны, вот за пять лет, с 46 по 51 год включительно, Советский Союз опять показал исключительную динамику на уровне 22% ежегодного роста. Вот. Ну, и, значит, все остальные страны, ну вот самая была развивающаяся страна в этот период, потому что она была наибольше всех разрушена, это Италия, но все равно, значит, она где-то на уровне только половины роста экономики, промышленности в Советском Союзе. Есть вот еще такая третья диаграмма. То есть в это время, во время 19-го съезда уже существовало не просто одно социалистическое государство, а уже было построена система социалистических государств и сюда вот входила в Европе вот эти вот семь стран плюс Советский Союз ну и вот здесь вот дано сказать, дано сравнение развития уровня промышленного производства социалистических стран вот они голубым здесь цветом и Капиталистических, вот они здесь таким сиреневым цветом показаны, ну и Соединенные Штаты оранжевые ссср красного цвета. Значит, отсюда видно, что в целом вся социалистическая система давала, так сказать, больший рост промышленного производства, чем капиталистические страны. И это демонстрировало наглядно преимущество социалистического строя. Наиболее важным результатом Второй мировой войны и ее хозяйственных последствий явился распад единого мирового рынка. Классовые противоречия между империалистической буржуазией и рабочим классом и всеми трудящимися резко обострились. Возникла волна забастовочного движения. Она расширялась все шире по всему капиталистическому миру. Национально-освободительное движение нарастало во Вьетнаме, Бирме, Малайзии, Филиппинах, Индонезии и росло национальное сопротивление в Индии, Иране, Египте и других странах. Все это вызывало агрессию со стороны американо-английского блока в отношении социалистических стран, и особенно вот в то время обострились отношения, то есть американо-английский блок напал с прямой агрессией на Северную Корею. В то же время Советский Союз неуклонно проводил свою политику мирного существования, сотрудничества со всеми странами. Это вот с одной стороны, а с другой стороны Советский Союз укреплял свою обороноспособность. В внутренней политике отмечались успехи как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. СССР развивал промышленность, сохраняя приоритет продукции группы А и постепенно выравнивал соотношения по выпуску продукции группы Б, что отражено вот в следующей диаграмме. Вот здесь видно, что во время Великой Отечественной войны, вот в период после 40 по сорок шестой год, значительно сократился, ну, вообще рост промышленности. Ну, вот группа Б, она, так сказать, больше упала по сравнению с группой А. И вот в последующем, так сказать, сохранялся этот разрыв. Ну, а в планах, в директивах 19-го съезда планировалось сокращать этот разрыв, то есть вот директивные планы были вот отражены вот последняя, четвертая справа позиция. Вот здесь у нас уже видно, что продукция группы А уже незначительно отличалась от группы, группы Б отличалась от группы А. В отличие от капиталистических стран, где имели место периодические кризисы, в СССР не было таких кризисов, поэтому непрерывно совершенствовалось производство на базе высшей техники на основе достижений современной науки. За период с 1940 по 1951 год производительность труда в промышленности выросла на 50%, причем 70% роста промышленного производства обеспечивалось за счет повышения производительности труда. В сельском хозяйстве посевные площади всех сельскохозяйственных культур в 1952 году превысили довоенный уровень на 5,3 миллиона гектаров. При этом урожай зерна составил 133 миллиона тонн, а урожай пшеницы увеличился по сравнению с 1940 годом на 48%. Основные показатели роста животноводства представлены вот на следующем слайде. Значит, здесь представлено 4 вида животноводства. Это крупный рогатый скот, овцы с зеленым цветом, Оранжевое – это вот свиноводство, и фиолетовое – это лошади. Ну вот видно, что за период Великой Отечественной войны сильно сократилось количество голов свиней и лошадей. Вот. Ну, также сократилось и количество голов овец, ну и крупного рогатого скота. Ну это естественно, потому что Часть была разграблена немецкими фашистами, часть была эвакуирована. Ну, в общем-то, уже в 1952 втором году, вот к 1 июля, резко возросло поголовье овец. То есть, вот, потом, так сказать, достаточно в большой степени увеличилось поголовье, поголовье свиней. Крупного рогатого скота было даже больше, чем... В 1941 году стало. Ну и только лошадей несколько было еще меньше по сравнению с 1941 годом. Но в целом динамика была вот достаточно показательной, успешной. Основным показателем подъема благосостояния советского народа являлся непрерывный рост национального дохода, который с 40 по 51 год вырос на 83%. Причем, в отличие от капиталистических стран, где больше половины национального дохода присваивалось эксплуатарскими классами, в Советском Союзе весь национальный доход является достоянием э, трудящихся. Трудящиеся СССР получали для удовлетворения своих личных материальных и культурных потребностей около трех четвертей национального дохода, а остальная часть шла на расширение социалистического производства и на другие общегосударственные и общественные нужды. Инструментом повышения жизненного уровня трудящихся было ежегодное снижение розничных цен, за период 1947-1952 годов цены на продовольственные и промышленные товары снизились в среднем в два раза. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что главный урок, который следует извлечь из материалов съезда, состоит в том, что колоссальный рост экономики СССР достигался самой сутью социализма, при котором прибыль от экономики не извлекалась небольшой кучкой капиталистов а весь национальный доход шел на развитие образования, здравоохранения, культуры, науки, промышленности и сельского хозяйства. В результате сформировался мощный синергетический эффект взаимодействия всех слоев социалистического общества. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну вот Борис нам, в принципе, показал фон, на котором проходил 19-й съезд и Взяв за основу доклад Микоя... Микояна, да, Борис? Маленкова. А, Маленкова, да, прошу прощения. Э, вот Единственное, что я хотел бы уточнить у Бориса, э, вот эти вот диаграммы, э, он из каких источников из каких источников брал? Это доклад Георгия Максимильяновича Маленкова, 19-му съезду партии. Кроме того, я пользовался материалами Википедии по сельскохозяйственному производству Советского Союза понятно вот просто я сравнивал данные википедии и данные доклады ну они практически вот совпадали понятно но ну, вот собственно товарищи э -э, в принципе по э -э, росту экономической и любой другой мощи советского союза э -э, в принципе сомнений и сомневаться не приходится и на этом фоне э -э на этом фоне э, борьба э, деструктивных сил, за, за, действующих на, на развал. На, на, отключите, пожалуйста, микрофоны и те, кто не говорит, товарищи. Борис, отключите, пожалуйста, микрофон. Борис, микрофон, пожалуйста, отключите. Вот, спасибо. Спасибо значит деструктивных сил действующих на развал убийства Советского Союза она обострилась и еще Сталин в своей работе экономические проблемы СССР писал что с... по мере по, по мере По мере э, движения к. Ну, я дословно сейчас не воспроизведу, к сожалению, да, но смысл такой: по крайней мере, я так понял, что по мере, по мере движения к коммунизму классовая борьба только возрастает. А вот эти проявления это как раз-таки появление классовой борьбы. Э, вот. Ну, и, собственно, как я уже сказал, Коммунисты не могли не видеть, скажем, на фоне общих успехов, не могли видеть и не видеть и, и деструктивных тенденций, и их представителей. Вот. И это вылилось в определенное решение того же 19-го съезда. А я думаю, нам Иван сейчас об этом поведает. Иван, пожалуйста. Доброго времени суток, уважаемые зрители, уважаемые участники нашего прямого эфира. Прежде чем начать свой доклад, я хотел бы обратиться к первому докладчику Норберту за разъяснением того, кого он называет тыловыми крысами. То есть это люди, которые ковали оружие победы в тылу. Это минимум нельзя равнять всех по одной мерке, потому что это минимум не диалектично. Почему коммунистов стало больше 1952 году? Стоит помнить, что 1952 год — это пик популярности коммунизма. Коммунисты выиграли величайшую войну в истории человечества и освободили мир от фашизма. Быть коммунистом само по себе являлось честью. И это следует помнить, а не мазать, скажем, всех одной черной краской. И я согласен, что погибли многие, но на их место пришли, я думаю, не менее достойные люди. А теперь, собственно, к самому докладу. 19-й из коммунистической партии проходил с 5 октября по 14 февраля 1952 года. И стоит отметить, что это был первый съезд партии за последние 13 лет. То есть прошла, грубо говоря, целая эпоха, прошла война, прошло послевоенное восстановление. Опять же, тезис о том, что коммунизм стал невероятно популярен в мире, подтверждается тем, что на съезде присутствовали делегации из различных социалистических стран. И, как правильно сказал предыдущий участник, была построена целая социалистическая система. То есть это были... И представители из Китая, из Вьетнама, из капиталистических стран приезжали члены Коммунистической партии. Собственно, я не буду останавливаться подробно на повестке дня, а перейду сразу к итогам. Соответственно, самыми главными итогами съезда стало переименование ВКППБ в В КПСС как писал, как писал по-моему, Хрущев в своих воспоминаниях, потому что на этот момент уже назрела необходимость, и само наименование ВКПП оно уже не было актуальным, потому что внутри партии не было делений на какие-то определенные фракции. Соответственно, также были внесены изменения в устав партии, и на них, я думаю, стоит остановиться чуть-чуть поподробнее. То есть прежде всего было упразднено Политбюро, и полетбюро на его основании создавался президиум ЦК из 25 человек, который руководил работой партии в ЦК в перерывах между пленами, А также были расширены функции секретариата партии. Секретариат партии получается, получил функции расформированного оргбюро ЦК и занимался вопросами кадров и контролем за выполнением лишения ЦК. Также сам э, Сталин хотел покинуть пост генерального секретаря, секретаря, если мне не изменяет память, но вот его соратники ему не дали этого сделать. И я думаю, что м, большое количество работы, потому что мы вспомним, что Сталин помимо того, что был генеральным секретарем, был и руководителем правительства. И я думаю, что вот большое количество работы в конце концов и подкосило его здоровье. Но основное внимание я хочу все-таки сосредоточить на «Экономических проблемах социализма в СССР» — это книга Иосифа Виссарионовича, о которой упоминал уважаемый ведущий. Она представляет собой сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника политэкономии, а также затрагивает ключевые моменты развития экономической науки в СССР. Можно сказать, что данная работа стала развитием именно Сталина марксистской политической экономии. И стоит отметить, что, несмотря на все перечисленные в прошлых докладах успехи социалистической экономики, были проблемы в самом базисе общества, в самой экономической базе. Ведь мы помним, что базис — это основа, все остальное – это стройка, а, соответственно, общественное бытие определяет общественное сознание. Вот. Собственно, главным поводом для написания данной теоретической книги послужила дискуссия, которая была организована в ЦК ВКПБ в 1951 году. Соответственно, Сталин, что он предлагал, если вот так мы возьмем и резюмируем полностью содержание? Прежде всего, автор предлагал отказаться от механического переноса на социалистическую экономику некоторых политических категорий, заимственных из анализа самого Маркса. И тут вот есть у меня цитата. Сталин пишет, я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный пруд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное рабочее время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этими несоответствиями между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующие новыми положениями. В, этих же, э, в этой же книге Сталин признавал объективный характер законов экономики при социализме и отлицал способность социалистического государства каким-то образом отменять или создавать новые экономические законы. Он также говорил о том, что сфера действий этих законов ограничена и отверг формулировку об их преобразовании. А также он сформулировал основной экономический закон социализма, который перед этим процитировал предыдущий докладчик. Он звучит так. «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». Также Сталин отметил, что в данной концепции товарно-денежные отношения рассматриваются как неизбежные и потому допустимые. Однако причиной этих денежных отношений он называл наличие в Советском Союзе двух форм собственности – государственной и колхозной. Впоследствии вся его работа была принята как именно его работа была учтена при подготовке нового учебника по политэкономии. И что хотелось бы сказать, что все эти вышеперечисленные проблемы, они могли бы разрешиться, если бы продолжала развиваться именно современная экономическая теория социализма. И все бы проходило при именно руководстве правильном партии. Поэтому 19-й съезд, я думаю, можно в целом назвать как несостоявшимся триумфом, триумфом социализма, потому что через полгода... Сталин умер, а все решения 19-го съезда не были выполнены. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я думаю, во что как, как эти решения были реализованы и реализованы ли вообще? Я думаю, мы уже поговорим в нашей следующей передаче. В принципе, мы и так по времени тут немножко перебрали. Ну, немножко, это мягко сказано. Поэтому я не знаю, товарищи, если у кого есть что-то дополнить, вот, но буквально, буквально, товарищи, 2-3 минуты, потому что нам еще надо хотя бы на 2-3 вопроса от наших зрителей ответить. Пожалуйста, Норбет. Да-да-да. Если можно, я постараюсь уложиться в 2-3 минуты. Ивану отвечать не буду, в общем скажу. Очень хорошо, что все стараются выступить и даже не боятся ошибиться. Так, в принципе, мы придем к этому правильному, но мне кажется, что некоторые свои доклады построили на информации из Википедии. Некоторые даже, честно, хорошо, что признались в этом или просто из просторов интернета. Что такое интернет, первым делом, надо понимать. Это большая-большая свалка, куда каждый закидывает все, что он хочет, он что считает нужным. Никакой росписи, подписи, то есть это не документ. Можно здесь почерпать очень много в красивой упаковке, но внутри что будет, вот как Иван много цитат и отовсюду сказал, но что такое диалектика и что такое политэкономия, в принципе, я думаю, он не понимает, потому что он этот вопрос даже не изучил до конца. Что касается... Вот представьте себе, сейчас революция произошла. да, например, вот об этом тоже много говорили. Сегодня все грамотные. Читать умеют, читать умеют. Сто лет назад революцию делали, когда единицы умели читать. Сегодняшняя революция будет... Вот коммунисты всех цветов, оттенков, навалисты, мальцевисты, я не знаю, анархисты, те же самые жили Вот все вместе также и делали революцию. Тогда. То, что произошло к 19 съезду во время войны, когда коммунистов стало, то, что Иван защищает 6 миллионов, это как раз то, что большевики не допустили на, 20, на 14 съезде в 1925 году. Тогда тоже как раз в борьбе с Ленинградской организацией, с Зиновьевской, борьба на эту тему шла, чтобы при условии, при призыве 90% рабочих принять в партию, не торопиться с этим вопросом, потому что коммунист должен быть грамотным с марксистской точки зрения. И вот здесь я постараюсь остановиться на чем основное я стараюсь основываться на документах, на книгах 30-х, 40-х, максимум середина 50-х годов. Вот политическая экономия, есть такая экономия Никитина, она 59-го года, но это не учебник, это популярный учебник, его назвали. Очень хорошая книга. Более полный вариант. экономия учебник 54-го года. Это сталинская книга. Сталин прекрасно понимал, что в войну коммунистическая партия была обескровлена. А то, что Иван меня обвиняет, что я назвал всех крысами, нет. Если бы он понимал бы диалектику, он бы не говорил, что я всех мажу. Кому, коммунист это при Сталине, при Ленине считался боевым авангардом. А после него коммунистическая партия стала уже честью, совестью и умом, почему-то. Вот вопросы ленинизма, рекомендую всех. Здесь всего пять книг. Политэкономия, вопросы ленинизма Сталина, история ВКПБ для тех, кто собирается бороться и научиться бороться. И самое главное, самое главное, диалектика материализма. То же самое в учебниках 1954 года, можно раньше. Немножко более сложно исторический материализм. Все эти книги, для тех, кто захочет, у кого нет оригинальных книг, я сам отсерил, то есть не отсерил, а сканировал. Они есть на моей странице ВКонтакте. Так и можете набрать, Норберт и Гьян, если не найдете так на просторах того же самого интернета. В документах у меня в общем доступе они лежат. Если кто не найдет, я ему могу отдельно скинуть, читать. А в принципе, в оригинале эти книги пока что можно найти на том же Авито. И главное, что я хотел сказать, потому что основываться надо на документах. Википедия, не документ. Там очень красиво все описано, но описано с точки зрения буржуазии. Все извращенной форме. Спасибо. Ясно, спасибо. У нас тут товарищи, наверное, я все-таки призываю не вступать в полейнику, в дискуссию, но просто для этого сегодня времени уже не остается. Я предлагаю на несколько вопросов тут ответить присутствующим. И я постараюсь некоторые из них зачитать. Товарищи зрители, значит, сразу предупреждаю, что мы сегодня не успеем на все вопросы ответить, значит, те вопросы, которые будут затрагивать более поздние периоды Советского Союза, да, мы на них попытаемся ответить либо в наших последующих передачах, либо в нашей традиционной рубрике «Вопрос-ответ». Поэтому не обессудьте, сегодня не получится ответить на все заданные вопросы. И вот я зачитываю первый вопрос. А кто вам сказал, что СССР нет? С точки зрения законов, и если у нас первое государство, то СССР жив, а, э, пардон, э, еще раз зачитаю, еще раз. А кто вам сказал, что СССР нет? С точки, с точки зрения законов, и если, и, и если у нас правовое государство, то СССР жив и никуда не исчезал. Исчез он в головах народа путем обмана воров во власти». Товарищи, кто? Да, Андрей, пожалуйста. Я могу ответить на вопрос. Дело в том, что, к сожалению, СССР может сейчас только быть у нас в головах. К сожалению. То есть все тенденции, которые мы видим в нашем государстве, в соседних государствах, которые входили в состав СССР да, в, той же, на той же, в той же Украине, Я не знаю просто, как говорить правильно, либо в, либо на. Почему-то мне хочется сказать на Украине. Не знаю почему. Да, то есть все эти тенденции мы видим, капиталистические тенденции, то есть свое законодательство, свое правительство, своя экономика, своя внешняя и внутренняя политика. То есть э, с помощью, вот, Норберт приводил, да, как раз диалектику, да, вот по этим законам диалектики, да, есть ряд законов, которые позволяют, которые у нас, в ну, нынешней реалии. И все эти реалии нам говорят о том, что СССР, к сожалению, СССР... Ну, я не застал СССР, нет, вернее, я его застал СССР. Я в 92 году пошел в школу. Во время позднего СССР я в садик. То есть я, все эти, я всю эту историю изучал на факультете, на историческом факультете. Ну и, естественно, до этого также изучал самостоятельно документы. В принципе, я думаю, на этом все. Спасибо. Но я еще дополню, что, видимо, по логике, задаю, задавшего этот вопрос, и капитализм, последовавший за Советским Союзом, и эксплуатация трудящихся, и все прелести, связанные с ним, видимо, наверное, тоже существуют в его голове. Ну что ж, это, конечно, его проблема. Мы, но мы-то будем ориентироваться не на то, что в голове у конкретного, человека, а, наверное, на объективную картину. Так, следующий вопрос. Вот как раз-таки вопрос по тому, о чем Алексей, к сожалению, нас покинул. У него он вынужден был по делам спешить. Но, тем не менее, вот затрагивается то, о чем он говорил. Часто слышал от разных леваков. Мол, коммунизм вышел. Мол, коммунизм не вышел, потому что всех коммунистов убил Гитлер. А в партии остались только бюрократы. Значит, значит, это все Гитлер виноват в развалился. Пожалуйста, товарищ, кто кто сможет ответить? Может быть, Норберт. Давайте я попробую. А, пожалуйста, Евгений. Ну, это очень часто от леваков можно слышать подобное рассуждение, что коммунизм не вышел, потому что сталинские бюрократы захватили партию, потому что истинных революционеров якобы уничтожали, то, что погибли 5, погибло 5 миллионов коммунистов на фронте. И я скажу, да, это очень серьезную серьезную роль сыграло. Обескровливание партии, потеря лучших ее, членов партии. Следственно, это интеллектуальное, теоретическое оскудение партийных рядов. И после 1945 года и товарищ Сталин, и все, все партийное руководство это четко осознанно начали. Но это не, это не генеральная причина, но это один из важных факторов. Так что да, можно сказать, что Великой война сыграла свою роль, долгоиграющую в истории, которая в конце концов привела к разрушению Советского Союза, Советской власти и реставрации капитализма в нашей стране. Я закончу. Да. Город, да, да, да, да, да Норбер, пожалуйста. Надо не забывать, кто такой Гитлер, кто такой фашизм. Это часть капитал капитализма мирового. Ведь Гитлера -то подняли из ефрейторов никто не будет, там он не сам по себе поднялся, его подняли Англия, Франция и та же Америка. Специально для борьбы с коммунизмом. Для уничтожения коммунизма. Потому что если бы коммунизм. Если бы СССР не был бы обескровлен в эту войну, не был бы уничтожен, вот мы в принципе сегодня являемся свидетелями того, что случилось. Капитализм уничтожил СССР. Когда хотели войной силы его уничтожить, не получилось. Другим путем изнутри, изнутри развалили через Йют. Спасибо. пойдет идет. Борьба идет между новым коммунизмом и между старым капитализмом. Капитализм, естественно, сильнее, потому что он старее, он опытнее. Все, умнее. Спасибо. Следующий вопрос. Сталин свернул с ленинского пути, отменил советы и создал бюрократическую систему, которая хорошо могла работать только если во главе стоял он. А, точнее, это, это как вопрос идет. Сталин свернул с Ленинского пути, отменил Советы и создал бюрократическую систему, которая хорошо могла работать только если во главе стоял он, и такая система была обречена. А, товарищи, кто ответит? Ну, я могу попробовать ответить. Да, Андрей, пожалуйста. Как мы помним, да, события того, что касается, да, почему... Почему считаю, что да, Сталин свернул с Ленинского пути? Вот Сталин был так же, как и Ленин, материалист. А какое событие вот, в Германии произошло в 1933 году? К власти приходит НСД, все Естественно, проанализировав ситуацию в мире, как складывается, Сталин предпринял определенные шаги для того, чтобы в дальнейшем Обезопасить советский Союз. да, где-то были допущены ошибки, никто не спорит, но созидательных, созидательного в его действиях все-таки было больше. То есть это можно посмотреть из всех документов периода, начиная, наверное, с первой коллективизации, это 1900, начиная с 1928 года. То есть ну, и до смерти Сталина, это 5 марта 1953 года. То есть человек, так же, как и Ленин, он был его соратником, и младший его на 9 лет, он тоже с помощью геологического материализма анализировал складывающуюся в мире обстановку. Естественно, на основании этого анализа он выстраивал свою политику. Не все. Спасибо. Я добавлю еще, что Сталин советы не, не распускал. У нас что, перестали действовать советы с, с приходом к власти Сталин? И не он их создавал даже. А, вот. Со советы, кстати, как раз таки и позволяли решать те проблемы, допустим, которые которые не могли быть решены, там, допустим, с помощью конкретной какой-то личности или какого-то вождя. То есть советы – это система с широких низов. И если, если эту систему грамотно выстраивать, что, чем, в принципе, Советский Союз и занимался до, скажем так, до победы реваншистских сил, реваншистских, буржуазных, деструктивных сил, вот. Эта система, в принципе, себя вполне оправдала и показала свою жизнеспособность. Одна рема, если можно. Да. Если да. бы система Сталина держалась бы лично на Сталине, перестройка пошла бы еще руками Хрущева. И мы сегодня не боролись бы за, пенсионную, за сохранение пенсионного возраста. Это прошло бы уже давным-давно. А мы до сих пор имеем очень много еще, кое-что мы имеем, по крайней мере, от социализма. Это так, потенциал той системы, созданной Лениным и Сталином. Так точно. А -а -а. можно сделать Да, пожалуйста. Подобные вопросы чаще всего исходят из не вполне правильного понимания марксистского учения. Если посмотреть учение Маркса и почитать «Государство революции» «Ленина», то там четко показано, что при социализме, как форме хозяйствования, организации переходного периода между капитализмом и коммунизмом, государство начинает отмирать, оно начинает слабеть. Как инструмент угнетения сокращается полиция, налоговые служащие. То есть государство уходит из жизни людей, общество самоорганизуется. И наши товарищи совершенно четко сказали, что в 29-м или в 31 первом году товарищ Сталин четко сказал, что мы находимся во враждебном к нам окружении. Мы не признаны практически никем, ни одной крупной мировой капиталистической державой. Мы не гарантированы от внешней агрессии, а скорее всего мы гарантированы, что к нам что-то придет рано или поздно. И фундаментальная задача это не... Сейчас не строить коммунизм, а спасти революцию, потому что вопрос агрессии внешний – это вопрос времени. И для этого и потребовалось создавать огромный, мощный, эффективный бюрократический аппарат, чтобы организовать индустриализацию, коллективизацию, подготовку вооруженных сил к боевым действиям грядущим, обеспечить себя военно-морским флотом и так далее и тому подобное. Причины того, что бюрократия, советское при Сталине действительно набрала силу, это не в том, что он оппортунист или маскировался под коммуниста, а потому что он жил в объективной реальности. А в этой объективной реальности Советский Союз хотели забить, как свинью на бой. Чтобы этого не случилось, нужно было готовиться. И он, в принципе, его команда, советское правительство с ней справилось, потому что война закончилась не в Москве, а в Берлине. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, товарищи, в принципе, мы по времени очень сильно перебрались сегодня. вот. И я на правах возведущего попробую, постараюсь, точнее, подвести некоторые итоги. вот. Но, э, скажем так, э, э, все выступающие сегодня, в принципе, были едины в одном, что вот это гнилое семя оно появилось не сразу, не в период конца 80-х, то есть уже к окончанию Советского Союза, а оно зародилось с момента возникновения Советской Республики. Вот И вывод, вот на сегодняш... сегодня мы рассмотрели как бы один такой период, то есть, ну, примерно, условно, так мы назовем его где-то с 30-х годов по 52-й примерно, да? Вот. Ну, и сколь затронули и предыдущие периоды, и последующие. Вот. вот, вывод уже даже по начальному периоду, поэтому можем сделать какой? Что разрушительные тенденции при социализме, они э, эти тенденции говорят не о том, что там Советский Союз был плохой или в целом социализм несостоятельный. а Они нам говорят о том, что э, социализм э, – это как раз-таки переходный период от э, капитализма к коммунизму. Это о чем мы классики говорили, и опыт Советского Союза нам это наглядно продемонстрировал. И почему он называется переходным периодом? Потому что в нем существуют две тенденции. Две тенденции. Одна тенденция прогрессивная, то есть приближающая нас к коммунистическому обществу. А вторая, которая нас тянет назад в капитализм. И, соответственно, успех коммунистического строительства в этих условиях – это объективный процесс. Как уже сказал и Евгений, и другие товарищи говорили, это процесс объективный. И успех строительства коммунизма здесь, здесь будет зависеть прежде всего от того, какие тенденции будут подавляться, а, как, а какие наоборот поощрятся. И то, что мы видели на примере вот этого периода, большей части этот период как бы пришелся на время жизни Сталина, вот, мы видим, что, да, тенденции зрели, вызревали, но с ними боролись. С ними боролись, но, тем не менее, эти тенденции не сами по себе возникали, а были объективным процессом. Вот, позиции наших участников озвучены. В принципе, какая-никакая худо-бедно фактура дана, Проверять и разбираться, товарищи, уважаемые наши зрители, вам. Поэтому читайте, изучайте, думайте, анализируйте. С вами была информагентство агентство Ледокол. Я с вами прощаюсь. Ведущий, перзлитель Вячеслав. Спасибо нашим участникам. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.